Так, ребят, всем привет, привет, всем доброе утро. А, сделайте репоз для того, чтобы не потерять данный эфир, потому что в ближайшие 15-20 минут мы с вами проведем такую, знаете, м -м -м, юбилейную суточную дозу удивительно. она уже 400-я <coughs> по, по счету. А -а 400 прямых эфиров наше сообщество провело для вас. Представьте, сколько здесь ценного контента, здесь можно прям... Составит такой тренинг, дорогостоящий только благодаря данным эфирам, который проводят наши эксперты, которые в начале я практически каждый эфир проводил. И это просто бомбически. По развитию социальной сети, по копирайтингу, по продвижению, по трафику, по рекрутингу. А, вот вообще такой бешеный кладезь знаний, который просто бери, изучай, внедряй. И ну вот пока все изучите от одного до 400, то вы точно станете экспертом в MLM. Это точно безвозвратно. Поэтому делайте репост данной записи, о которой мы с вами поговорим, о трех, о трех причинах, почему вы не должны, да, то есть почему вы не должны вести свою MLM-группу, вашего MLM-бизнеса. Кстати, тот, кто в принципе догадывается, не догадывается, напишите, как вы думаете. Как вы думаете, почему вы не должны вести группу своего MLM бизнеса? Почему вы не должны вести группу MLM бизнеса? И пока вы в принципе пишете какие-то свои предположения, расскажу немножко, кто не знает, в принципе, почему мы проводим с понедельника по пятницу каждый день э, стараемся в 10 утра проводить суточную дозу удивительную 15-20 минут э, это в принципе мы реализовываем свою миссию для того чтобы вдохновлять мотивировать и обеспечивать предпринимателей сетевого маркетинга новой дозой э, полезной э, и вдохновляющей информации которую вы можете в принципе осознать внедрить и начать делать новые результаты но самое главное чтобы не просто послушать а чтобы осознать и это пойти внедрить это кстати одна большая, крупная, э, большое крупное отличие от в принципе нашего менталитета от западного Западный менталитет он намного круче, он мягче и в принципе любая информация воспринимается, идется, идет, внедряется и получает результаты. У нас почему-то ребята отсиживаются, превращаются, в, так сказать, в попу с ручкой и потом удивляются, блин, ну столько уже много обучилось, столько много воды, но ну, ничего такого толкового не дают. Ну, к сожалению, это наш менталитет. Возможно, к счастью, и я считаю это, наверное, нормально. И, по крайней мере, я пришел к тому, что это уже нормально. Ребят, поставьте восклицательный знаки, если вы готовы к информации. Сейчас я в принципе прикреплю первый такой небольшой подарок для тех ребят, кто в принципе хочет выйти на совершенно новый уровень в сетевом маркетинге. А, я являюсь основателем сообщества business pro это сообщество номер один а, предпринимателей а, успешный предприниматель домашнего бизнеса тех ребят которые хотят делать бизнес из дома да то есть не выходя из дома мы воспитываем новое поколение предпринимателей которые в принципе Хотят развиваться в онлайн, делать результаты намного проще, мягче, без приставаний, без спамов, без э, надоедания к своему списку знакомых, родственников, родных, друзей. Э, чтобы вы не стали теми ребятами, которых боятся пригласить на день рождения, потому что, э, ну, я, наверное, вы понимаете, поставьте пятерочку, если вы понимаете, почему многие боятся приглашать э, сетевиков на день рождения. Вот, поэтому внизу сейчас есть ссылка, но обязательно перейдите ее, сохраните, сохраните ее где-то в закладках и возвращайтесь на прямой эфир, потому что там 7 шагов, там прям целостный алгоритм. Если вы читаете от корки до корки, там целостный тренинг, видео, материалы, PDF-раздаточный материал для того, чтобы вы начали продвигаться через интернет. Многие в платных ресурсах такого не дают, что я в принципе подготовил вас в этом материале. Это просто, ну я не знаю, это ваш а, рабочая тетрадь должна быть. Там все сказано, абсолютно. Совершенный гид, совершенное руководство для того, чтобы делать этот бизнес в интернете. Вот, ребят, хорошо. А, итак, я не увидел от вас обратной связи по поводу того, как вы думаете. Почему вы не должны рекламировать, э, э, не рекламировать, а почему вы не должны вести группы по своему MLM бизнесу. Напишите мне хотя бы одну причину, которая к вам приходит в голову. Как вы считаете? Давайте не сидите на заборе, потому что в принципе вот вы хотите жить, поднять экономику. Вы знаете, многие говорят, американцы тупые, но, ну знаете, это как в этом задорнов очень часто выступал на сцене и вот он прикалывался над американцами на самом деле я с каждым разом с каждым годом обучаюсь в соединенных штатах америки общаюсь с людьми которые там есть это знаете по сравнению с ними мы очень очень тупые но ну, это не к оскорблению нашей нации но в принципе они настолько все открыты если им говорят ребят Хотите секрет, чтобы вы там начали зарабатывать намного больше? Смотрите, вы смотрите тренинг, вы не просто слушаете, вы вникайте, вы слышите и давайте записывайте. Приготовьте тоже какие-то ручки, бумаги, потому что даже если вы не особо услышите сегодня какой-то бешеный алгоритм, который Виктор там сейчас даст, и мой бизнес попрет, но те идеи, которые к вам придут в процессе, конспектирование меня, вы меня слушаете, видите мои эмоции, которые я передаю ту энергию, которую я вам передаю может сделать определенный сдвиг в вашем бизнесе поэтому, ребят, не сидите на заборе участвуйте в интерактиве, потому что таким образом материал усвоится на 80% взамен 5% который вы просто послушаете и возможно вы там еще макароны где-нибудь на кухне готовите, либо котов своих кормите, поэтому, ребят Давайте предположите хотя бы одну причину в комментариях, прям одну причину того, почему вы не должны вести группу своего MLM бизнеса. И я вижу, что уже 5 человек перешли, воспользовались а, вот этим а, предложением, да, то есть получить чек-лист, прям целую большую статью с видео заметками, буквально а, через минутку я ее уберу, поэтому если кто-то не успел кликайте, сохраняйте и возвращайтесь в прямой эфир, и потому что в, а, впоследствии я еще вам предложу решение ваших проблем а, через а, друг, а, другую задачу, через другой тренинг. Так, ребят, кто у нас здесь присутствует, сейчас посмотрим. Новые ребята к нам присоединились. Итак, ребят, три причины: три причины, по которым вы не должны припроводить, так сказать, развивать группы своего MLM-бизнеса. Первое, ребят. Первая причина это то, что вы просто-напросто... Вот, понеслось кликание по ссылке. Я же еще не прорекламировал, в принципе, не рассказал, что там будет. Ну, вы большие молодцы. Обязательно возвращайтесь обратно, если кликаете по ссылке. А, смотрите, ребят, в чем фишка? Интрига должна быть. А, да, ну, да, частично а, мы в эту сторону будем двигаться. Смотрите, ребят, компании выгодно. Мы сегодня говорим о рекламе не себя, да, то есть, а три причины, почему вы не должны рекламировать свой MLM бизнес, развивать группы, продвигать группы, тратить на это деньги, энергии и силы. Вот вы представьте, неважно сколько лет вашей компании, 5, 10, 1 год, 1 месяц, вы прям у истоков стоите, 20-70 лет. Компания э, рассказала себе достаточно, она показала себя, она заявила о себе, она замечательна, она крепкая, она устойчивая. И компании выгодно, чтобы вы ее рекламировали. Выгодно, выгодно, выгодно, потому что э, это их бизнес. И представьте, мы же каждый из вас пришли строить здесь свой бизнес, мы хотим каждый из нас заработать, и если вы согласны, поставьте восклицательные знаки, если оно такие есть, а не просто поиграться в песочнице, просто попробовать какой-то продукт, в секту поиграть, за ручки взяться и как-то по так сказать свое эго потешить да то есть если в принципе вы пришли сюда зарабатывать деньги поставьте пожалуйста восклицательные знаки в комментариях не ленитесь так вот вижу первые восклицательные знаки всем спасибо за обратную связь вы большие молодцы что в принципе участвуете это очень дорого стоит и вот просто предположите напишите мне как вы думаете сколько таких как вы вашей сетевой компании, то есть не таких, как вы, но люди, которые пришли строить этот бизнес. Я вам подсказочку скажу, во многих сетевых компаниях а, есть регистрационный номер, да, то есть ID еще в других компаниях называется. И вот в каких числах ваш исчитывается ID, да, то есть вот если а, я, грубо говоря, зайду на сайт своей компании, а, в свой кабинет, просто посмотреть, свой ID вот просто предположите в цифрах хотя бы в нолях напишите мне скольких исчислиться ваш ID смотрите мой ID это 13 миллионов четыреста пятьдесят пять тысяч сорок шесть о чем это говорит что в компании зарегистрировано 13 миллионов человек четыреста пятьдесят пять тысяч сорок шесть человек понимаете 13 миллионов 455 046 и а, если просто предположить что из 13 миллионов округлим да то есть 13 тысяч 130 тысяч миллион 30 13 миллионов и 20 процентов всего лишь развивают этот бизнес ну, они что-то делают в любом случае это 2 миллиона 600 человек 2 миллиона 600 человек которые продвигают э, бизнес продвигают если компании молодые так вот, представьте, это одна из причин. На моем, на моем, на моем примере 2 миллиона 600 человек рекламируют, пытаются рекламировать такой же продукт, как у меня. И вопрос, если я буду продолжать рекламировать свою MLM-компанию, если я буду продвигать MLM-бизнес, развивать тратить на нее деньги, почему люди должны купить у меня? Почему люди должны купить у меня, если таких же а, смельчаков 2 миллиона 600? То есть это бешеная конкуренция. Да? То есть бешеная конкуренция. Кто со мной согласен, ставьте десяточки. Это первая причина, почему вы не должны рекламировать свой MLM бизнес. Первая причина. А, ставьте десяточки, если вы со мной в принципе согласны. А, если, вы, если вы тот человек, который хочет получить некую систему, наставника, коуча, пошаговое руководство, как двигаться в онлайн, научиться применять привлекательный маркетинг, привлекательный маркетинг, получить сообщество единомышленников, те люди, которые зарабатывают и не зарабатывают, и получать от тех и других опыт, получить, в принципе, поддержку, получить все необходимые инструменты. Вот здесь вот теперь вы можете кликнуть, в принципе, на ссылочку, там вы попадете на вебинар, на котором я рассказываю, как можно получить определенную систему. И кстати, после подписки вы посмотрите изнутри кухню сообщества и образовательные системы Business Chance Pro и как вы можете в нее попасть. То есть, это бешеный кладезь, где вы получаете невероятное окружение. Я думаю, вы понимаете, что 50% результатов вашего бизнеса? А, зависит от того окружения, от ваших на, наставников, от коучей, которые обучают вас правильным стратегиям. Поэтому е, переходя по ссылке, вы можете подписаться, обратно тоже возвращайтесь, не забывайте возвращаться. Потому что буквально через пару минут я уберу эту ссылочку тоже. И пользуйтесь данным предложением. Вы можете получить бесплатную стратегическую коуч-сессию у экспертов нашей системы бизнес Chance Pro для того, чтобы они направили, направили вас нужно нужное рус и показали ваши недочеты, в которых вы не дорабатываете. Даже одну исправленную ошибку, ребята, вам расскажу опыт, проконсультировав однажды я человека, сказал там, поменять одну ваторку. Только одну аваторку. Человек поменял аваторку, у него сразу же 10 входящих заявок произошло. Потому что человек, он даже не предполагал, что за ним наблюдает его окружение. И когда она только поменяла окружение, все начали интересоваться, что у него в такой жизни изменилось. Поэтому вот такие вот даже мелочи, которые может указать ваш вам коуч, наставник, могут практически изменить всю вашу жизнь. Получается, если компания небольшая, но в принципе еще пока можно рекламировать и компанию продукт, нужно интриговать. Смотрите, ребят. Сейчас это причина номер два. Сейчас это будет причина номер два. Готовы получать причину номер два? Напишите двоечку, если вы готовы дальше услышать. И поставьте восклицательный знак, если вам ценно то, что я вам даю. Просто мне вот прям интересно. Я, я вот, знаете, хочу наш менталитет немножко вот... Сделать иначе, да, то есть, потому что вот от нашего менталитета зависит, насколько, в принципе, мы можем легко получать результаты. Все трудности только исходя из нашего менталитета, вы просто не представляете, насколько это важно. Вот, если вам ценно то, что я вам даю, то, что я вам рассказываю, ставьте восклицательные знаки. Супер, хорошо. Смотрите, окей, причина номер два. Причина номер два. Причина номер два ⁇ люди в бизнес приходят на людей не на компанию. И сегодня мы не говорим, и сейчас мы не говорим о личном бренде. Сегодня мы просто говорим о человеческих отношениях. Мы просто говорим о человеческих отношениях. Перри Маршал, такой гуру продаж, он сказал, когда человек приходит в магазин купить дрель, да, то есть он в первую очередь ему что необходимо? Ему не нужна дрель, ему не нужно, не нужно сверло, ему нужно просверлить дыру. И чтобы продать дрель, ему необходимо рассказать, как проделать дыру правильно, быстро, легко и благодаря какому инструменту. Согласны со мной? Поставьте, пожалуйста, троечки, если вы со мной согласны, что оно таки есть. И вот представьте просто два варианта: как в нашей жизни, как в предпринимательстве сетевого маркетинга: есть два продавца. Есть два просто продавца, два человека, которые продвигают... Нет, два человека, которые продвигают сетевой маркетинг. Первый, первый человек, который рекламирует компанию, он рекламирует продукт, он рекламирует возможности, он предлагает дрель, да, то есть он предл... продает в лоб. Он продает дрель, он продает продукт, он продает в лоб. И есть второй человек, который приходит и говорит, как проделать дыру, да, то есть он рассказывает, как проще не бери вот это, смотри, я тебе порекомендую проще вариант. Смотри, я тебе даже покажу на практике, как это сделать. Смотри, как легко просверли дыру. В какой стене ты хочешь: Железобетонную, кирпичную, деревянную, здорово. Не бери вот то, потому что ты сейчас ошибку сделаешь. Я тебе сейчас порекомендую, и ты будешь доволен. Да, то есть, и а, то же самое в той компании. Когда вы являетесь человеком, который... Решает проблему, да, то есть решает проблему через свой продукт, через свои возможности, рассказывает, как изменить свою жизнь, рассказывает, как улучшить свое здоровье, там еще может внешность и так далее, посредством, посредством своего предложения, тогда вы потом только можете рассказать о продукте, да, то есть вы, например, рассказываете, как помочь человеку сделать такие-то, такие-то шаги. И когда человек интересуется, вы создаете интригу по продукту, по бизнесу. И человек, и человек пишет в комментариях, пишет личное сообщение. А слушай, а подскажи, благодаря чему ты это решила? Либо благодаря чему, какому инструменту я могу то же самое сделать? И тогда вы человека закрываете, тогда вы человеку продаете. Потому что если вы просто будете в лоб продавать, показывать свои продукты кричать о своей сетевой компании говорит писать какой вы сетевой компании хэштеги ставит по своей сетевой компании еще как-то кричать что человек сделает правильно возможно вы вы вроде бы понимаете но не осознаете человек пойдет в яндекс google загуглит вашу компанию почитает либо негативные отзывы если компания молодая она почитает позитивные отзывы но она через Яндекс, Google вернется к вам. Вот скажите мне, напишите да, если он будет искать вас обратно. Либо нет, если вы понимаете, что человек, найдя позитивные отзывы, если э, человек найдет позитивные отзывы, он прям через Яндекс, либо Google перейдет на официальный сайт компании, не по вашей реферальной ссылке, которую вы бы дали, да, то есть и не по вашей реферальной ссылке, которую он бы кликнул на своем посте, потому что он не будет кликать, когда продают ему в лоб. Человек пойдет отзывы почитает в Яндекс, Google, и тогда он примет решение, либо позитивное, либо негативные. Негативное, негативное это минус к вам, потому что в принципе вы сформировали плохое впечатление о своей компании и о себе, чем вы занимаетесь. Хоть и вы сами-то понимаете, что эти отзывы, они неправильные, они неверные, потому, возможно они под заказ написаны, а если позитивные отзывы, он тоже к вам не вернется. Потому что кто вы? Вы опять же такой же человек, как и большинство, кто предлагает такое предложение. И человеку проще зайти на официальный сайт, зарегистрироваться на официальном сайте. Официальный сайт кому подставит этих людей? Правильно, лидерам, тем людям, которые более активны, чем вы. И если это в принципе на сайте есть такая, так, такие функции распределения людей. Ну, либо под компанию не подпишутся и будут развиваться под компанией. Ребят, вы понимаете, о чем я говорю? Поставьте... Плюсики, если вы понимаете, о чем я говорю. И в принципе вы понимаете и осознаете, что оно таки есть. Вот, а пока вы ставите плюсики с пониманием, либо есть какие-то возражения, обязательно мне напишите. Я попытаюсь до вас достучаться, если вы не понимаете, почему это так. А почему это так? Мне спонсоры говорили, кричи о моей компании, рассказываю всем, пиши посты, шли спам. И возможно я по попробую опровергнуть э, ва ваше недопонимание так ребят я убираю данную ссылочку и сейчас я хочу вам прям предложить а если вы в принципе хотите научиться вы хотите получить пошаговый алгоритм как делать э, это в интернете множеством способов есть такое понятие привлекательный маркетинг по этой стратегии именно строю я и строит моя команда в принципе сети привлекательный маркетинг это единственное ваше решение если вы хотите двигаться через интернет через ценность через э, то чтобы люди приходили к вам да то есть через то чтобы в принципе э, делать это так чтобы э, строить этот бизнес без отказов без э, без необходимости списков знакомых э, иногда даже на полном автомате при том при всем чтобы еще и на этом зарабатывать то есть даже на тех людях, которые никогда не воспользуются вашим предложением, привлекательный маркетинг дает возможность на них зарабатывать. Поэтому прямо сейчас можете зарегистрироваться в рассылку в мой 10-дневный лагерь по интернет-рекрутингу, в котором вы узнаете про целевую аудиторию и про то, почему это важно, как рекламироваться, как писать копирайтинг, да, то есть как, почему воронки это важно. Почему? Почему множественные источники это важно в сетевом маркетинге, много-многое другое. Поэтому в, в этой ссылочке а, ваш выход из вашего положения. И вот. И а, третья причина, ребят. Третья причина. А, смотрите. А, продвигая MLM бизнес своей компании, вы не продвигаете свой личный бренд. А, в чем суть? Может всякое случиться, ребят. Я понимаю, что многие из вас могут в сетевом маркетинге своей компании десятилетиями уже быть, годами, пяти, пятилетиями. Вы настолько привязались к своей сетевой компании, что мама не горюй. Но я думаю, вы понимаете и вы осознаете тот факт, что MLM бизнес это не ваш собственный бизнес, что вы не владельцы сетевой компании, вы не владельцы того продукта, который сетевая компания продвигает. Поставьте Восклицательные знаки, если вы это осознаете. Поставьте восклицательные знаки, если вы это осознаете. И в любой момент качество продукта может поменяться. И в любой момент могут продукт убрать тот, который вы обожаете. Вроде бы именно у вас идут продажи этого продукта, но по аналитике, всему земному шару, где существует данная компания, этот продукт не прет. Ну просто компании виднее с высоты, и если вы только продаете данный продукт, он вам нравится, и вашим людям он нравится, и вроде бы вы могли бы на нем сделать бизнес, но так как в мировом количестве, там в 32 странах, где ваша компания заявлена, компания терпит убытки, она уберет этот продукт и не спросит у вас почему. И не спросит, а может вам выделить какую-то копию, либо вам выделить какой-то вот бюджет, либо выделить вам э, пакет этого продукта, чтобы вы сделали объем. Нет, он у вас не спросит, он просто его уберет. Компания терпит какие-то недоразумения и компания вдруг захотелось поменять маркетинг-план. Она вас не спросит, хотите вы этого либо нет и устраивает вас это либо нет. Компания взяла и поменяла маркетинг-план и вам теперь нужно адаптироваться и адаптировать всю свою команду. Компания надоело быть на рынке. Да, то есть компания натешилась, понахапали денег, позарабатывали, хайпы, например, какие-то, да, то либо, ну, в принципе, просто основатели, правообладатели компании устали от этого бизнеса. И они просто закрылись. Что потом? Что потом? Вот, ребят, вы мне ответьте, что потом? Если у вас нет личного бренда, то есть если вы не выстраиваете авторитет, вокруг себя, вы не собираете группу лояльной аудитории вокруг себя, которым вы даете полезность, контент, ценности. Вам придется либо забыть о данном бизнесе, уйти с этого бизнеса, как и компания ушла, либо начинать все сначала, либо начинать все сначала. Поставьте десяточки, если вы это понимаете. Поставьте десяточки, если так оно и есть, если вы это полностью осознаете. И Именно мой данный 10-дневный лагерь по интернет-рекрутингу ⁇ это по выстраиванию своей авторитетности, по выстраиванию своей аудитории, это по выстраиванию своего актива, который вне зависимости от вашей сетевой компании, вне независимости идут у вас продажи, вне зависимости от того, меняется ли маркетинг-план, продукт и так далее, вы всегда будете расти благодаря тем знаниям, которые есть в моем 10-дневном лагере по интернет-рекрутингу. Поэтому, ребят, развивайте свой бренд. Развивайте свою личность, потому что благодаря этому вы сможете масштабировать свой бизнес, благодаря этому вы будете расти вне зависимости от мертвого сезона, который есть летом, в феврале, в январе, вы постоянно сможете делать все необходимые вещи для роста себя и своей команды, вы будете всегда приятно чувствовать, потому что вы не будете вовлечены в этот бизнес как белка в колесе, вы будете а -а -а, строить этот бизнес тогда, когда вам удобно, тогда, когда вам это нравится и в принципе с теми людьми, которые вам необходимы. Поэтому если был вам этот эфир полезен, ставьте лайки, ставьте лайки, э -э, смайлики, забирайте себе на стену, чтобы пересмотреть, чтобы ваше окружение посмотрело и совершенно по-другому отнеслась, к индустрии SEO-маркетинга, возможно ваши партнеры посмотрят, если они у вас есть и они переосмыслят то, как нужно двигаться и пойдут в нужном русле и тем самым пересматривая данный эфир, вы всегда сможете вернуться к данной ссылочке, потому что я ее не убираю, вы сможете вернуться, обучиться, вдруг если где-то потеряете и всегда быть э, в тренде в руки э, в, так сказать держать руку на пульсе. А с вами был Виктор Бандолет, основатель сообщества Business Chance Pro. Еще раз говорю, при, переходите по ссылке, делайте репост данной записи для того, чтобы пересмотреть и, так сказать, э, э, развивать нашу MLM культуру, да, то есть быть причастным к чему-то большому, да, то есть не просто вот я один единоличник, а быть причастным чему-то большому, когда у вас есть big idea, большая миссия э, развития всей MLM индустрии, э, тогда этот бизнес выходит на совершенно иной уровень. Всем, ребят, спасибо, что уделили свое время, всем хорошей недели. Сделать этот бизнес, как делают мои ребята, вот, вот, вот, вот. такие брендики яркие. Все, ребят, всем пока-пока, всем спасибо и до скорой встречи.